Как создать аккаунт в персональном PR кошелек? Вот кнопочка зелененькая написана создать аккаунт. Нажимаем на нее левой кнопкой мышки. Открывается вот такая штука. Мы должны сюда ввести какой-то email. Ну, допустим, к примеру, я введу сейчас email. Вот сюда вводим то, что здесь написано вот в этом. Это капча. Вот когда мы так сделали, теперь нужно нажать на кнопку «Создать аккаунт». Э, он почти готов, да? Я сейчас уже вот нажимаю на кнопку «Создать аккаунт». Смотрите, что получается. Нужно сюда ввести код подтверждения, который придет на почту. Заходим на почту. Ну, я что хочу сказать. Вот второй шаг, когда мы введем код подтверждения, или продолжить без подтверждения может, пусть, Ну, я нажму сейчас эту кнопочку. Вам выдаст система вот такие вот пароль. Пароль, э -э секретный код, вы сразу можете поставить свой пароль. То есть убираете, допустим, и вводите свой пароль. Ну я, допустим, введу сейчас какой-то пароль. Ну это потом там буквы, например, его сюда также. Так, ставить. Секретное слово, допустим. Имя аккаунта менять не надо, это ваш. Вот, проходим далее. Третий шаг. И проходим далее. Все, и сюда вписываем свое имя и фамилию. пишу я впишу. Фамилию вписываем. Россия. И нажимаем кнопку готовые и у вас все будет готово. И вот мы, пожалуйста, получаем созданный нами кошелек. Теперь, значит, смотрите, вот наше имя нашего кошелька. Баланс у нас здесь нету его. И так далее. Ваш не верифицирован. Можно использовать вот Fiat только. Для ввода долларов, вывода долларов и ввода долларов. Так, для вывода рублей. Либо пополнять, либо выводить. И вот евро использовать. Если вам пришлют евро, вы можете спокойно через это вывести. Либо пополнять в евро. Здесь также в рублях пополняете. Нажимаете, допустим, пополнить. Вам да? открывается, выберите систему. И вы начинаете его выбирать тут систему. И вот тут всякие разные. Можно визу выбрать, можно мастер карт, можно мир, можно майкс. То есть если вы выбираете, это легко все делается. Сумму указываете в рублях, вам сразу будет в долларах. А если вы переводите куда-то, также нажимаете "Перевести", выбираете, куда вам надо перевести и так далее. Вот так примерно будет создан наш кошелек.